Народ, всем привет! Сегодня мы разберем нового оперативника с пазомным фара, Рассмотрим, как он ведет себя в бою, полностью разберем ветку прокачки, соответственно, будут видеомоменты со спецоперации, с тренировочной комнаты, чтобы более наглядно показать, как этот оперативник ведет себя. Но не стоит забывать, что это все-таки первые впечатления, а не полноценный разбор. Полноценный разбор будет уже после выхода на основные сервера. Поэтому, да, этот оперативник мне понравился, я буду хворить очередного опера. Что поделать, если мне зашло? Давайте посмотрим. Первый элемент у нас это уменьшение отдачи штурмовинтовки G36A1. Да, кстати, у нас основное оружие это штурмовинтовка G36A1. Конечно, не самый идеальный ствол, но если честно... И сейчас мне зашло. Давайте разберем, если посмотреть внимательно на цифру, то это у DPS 114, да, это мало. ДПС голову, как у Перуна или Рина, 217 тоже немного. Но если честно, не стоит забывать про комфорт стрельбы, именно его отдачу, спрей и так далее. По Пойдение урона у нас начинается с 35 метров, что максимальное значение на данный момент среди штурмовиков. Если совместить все это вместе, то получается довольно-таки неплохой ствол. И этого оперативника, естественно, я буду сравнивать, скорее всего, с Стерлингом, как мне показалось, по, по стрельбе он наиболее близкий к нему. Давайте посмотрим на ветку прокачки. Первый элемент, мы уже разобрались, это уменьшение отдачи. Далее идет уменьшение, точнее увеличение максимального запаса выносливости оперативника плюс 100. Если посмотреть, то у нас будет 600 очков выносливости в максимальной своей... Прокачки это 90 очков здоровья, что в принципе неплохо, запас брони 40, скорость передвижения у нас 3.2, это со сопоставимо с рейном, а, рывок у, как у кошмара рейна 5.2, а, затраты на рывок соответственно 8, не очень много и не очень мало, в принципе достаточно. А, давайте посмотрим дальше, наше спецсоредство AG36 с выстрелами минами, урон 100, бронеперваемость 60, радиус поражения 4 метра, боекомплект 3 штуки. Такие же мины, как у кита. Единственное, что у кита урон 120, у нас 100, но кит ложит мину под себя, а мы можем ее закинуть через пол карты. Накладывает эффект веча на все цели, попавшие в зону поражения. Соответственно, на союзников тоже накладывается увечье. Увеча это когда цель не может использовать рывок, соответственно, замедляется на 3 секунды. Данное спецтресс можно использовать для стрельбы через всю карту. Это, если честно, очень нюбовая штука, ведь, например, взять какую-нибудь карту отель... Когда ты просто начинаешь на старте, стреляешь миной вперед и любой оперативник, который подходит там к углу, блин, не знаю, в конце карты, он автоматически подрывается. Я не знаю, как это будет баланситься, но пока это спецсредство выглядит очень круто. Мы все знаем, грубо говоря, разбежки оперативников по некоторым, по всем картам. И это спецсредство просто позволяет тебе стрельнуть в ту точку, где скоро появятся оперативники, получает урон 100, он на него кидается замедление и это очень крутое спецсредство. Прям, ну не знаю, для меня это просто классное. Не знаю, как вам, мне, мне зашло, прикольно получилось. Но еще раз говорю, какими-то какими моментами это спецсредство даже получается он такое имбовое. Если честно, этот оперативник не только этим ломает, можно так сказать, баланс. есть что его основная способность это мулета, но до нее мы скоро дойдем. Далее, соответственно, у нас боекомплект плюс один магазин всего, если посмотреть, у нас их 5 магазинов. На старте 4, ну, в принципе, четвертый уровень не так уж долго прокачивается до пятого магазина. Далее у нас идет оптический прицел для штурмовой винтовки. Если посмотреть внимательно, слева до прокачки, справа после прокачки. Мы много тоже разговаривали. К каждому заходит в свой прицел. Многим нравится прицел стоковый, кому-то нравится топовый. Uh, не знаю, топовый больше, скорее всего, подходит, наверное, для ПВП, стоковый для ПВЕ. Но, если честно, мне зашел больше стоковый для всех режимов. Но, еще раз говорю, я не так много играл. Но пока что мне стоковый почему-то нравится больше. Но, еще раз говорю, это все дело вкусовщины. Далее смотрим. У нас запас здоровья плюс 10 очков выносли. Соответственно, на старте у нас было 80. После прокачки становится 90. Далее, это особая черта. Выведение из строя противника, попавшего под действие, способности мулета, восстанавливает оперативнику броню. 10 очков брони. Соответственно, если вы вывели под способностью противника, вам накладывается 10 очков брони за каждого противника в ПВЕ. Это просто шикарно. Не надо теперь использовать, например, способность ренирующие материалы. Для ПВЕ не, не обязательно. Можно использовать спокойно субдермальный, там, не знаю, мельдоний. Я к тому, что эта способность в нашей прокачки дает возможность ставить другой навык из-за каждого убитого бота, а ботов мы там убиваем много и зарядка спецспособности наша не такая уж и долгая так что ну не знаю, не знаю, в принципе мне кажется можно отказаться от регенерующей брони точнее от регенерующих материалов, но посмотрим как будет еще раз говорю, это первое впечатление. первые впечатления. Следующее. Увеличение сопротивления урона способности мулета. Соответственно, сопротивление урону заряд 3%. Но давайте-таки покажу способность мулета, для того, чтобы было более понятно, что дает 3% нам сопротивление урона. Способность мулета это длительность 30 секунд, радиус действия 12 метров, время восстановления 18 секунд, стоимость применения 45 очков выносливостью. Время восстановления 18 секунд, все-таки, как я и говорил, не так уж и долго. В чем заключается эта способность? Мы делаем выстрел сигнальной ракетой из подствольного гранатомета. После небольшой задержки, соответственно, ракета разжигается и начинает медленно падать, после чего начинает засвечивать противников. все, кто попал в засвет данной способности, на них накладывается эффект метка. А за каждую вражескую цель, на которую наложился эффект метка, на оперативника накладывается заряд сопротивления, урон от пуль и взрывов, соответственно, в 10%. Если попало 2 оперативника, 20%. Если попало 3 противника, 28%. Это в топе. Ну естественно, эту способность можно использовать для того, чтобы поджечь противника и быстрее его убить. Урона 30, длительность эффекта 3 секунды. Улучшение номер 9, это увеличение боекомплекта спецсредства плюс 1 штука. Тут все в принципе просто. Далее, увеличение радиуса действия эффекта, способность мулета, плюс 3 метра. Соответственно, если раньше у нас было 9, то в топе у нас будет уже 12. После этого у нас идет уменьшение стоимости применения способности мулету минус 20 очков выносливости. Далее идет классная штука, это, естественно, улучшение кучности стрельбы в движении для штурма винтовки. Единственный минус это лазерный указатель, который позволяет спалить, куда вы смотрите. Далее та способность, которую не знаю, которая действительно бывает незаменима на многих картах, это спрыгивание с высоких объектов наносит на 75 меньше урона. Если честно, я бы ее поставил на каждого оперативника. Жалко, что в навыках есть более полезные штуки. Но здесь идет по умолчанию, поэтому это отличные. Отличное улучшение. Так, предпоследнее идет ускорение восстановления способности мулета минус 8 секунд. Соответственно, в топе у нас 18 секунд, если не в топе 26 секунд. Намного, намного ускоряет восстановление. Сейчас, группа говоря, мне кажется, очень классная штука. Я уже не говорю про PvP, где там просто всех палив. Ну, ладно, сейчас не об этом. Далее, давайте посмотрим на особую черту кратковременное увеличение скорости передвижения оперативника после перепрыгивания преграды в движении. Соответственно, скорость перемещения плюс 20%, длительность эффекта 5 секунд. Очень классная штука, которая пригодится в ПВП, это просто незаменимая. На старте просто мы бежим, любое препятствие, которое встречаем, перепрыгиваем и ускоряемся на 20% на 5 секунд. Это позволяет очень быстро занять какую-то позицию. Не знаю, это не самая важная штука у данного оперативника, не самая полезная. Конечно, это не самое важное, что есть в оперативнике, но 20 процентов на 5 секунд, позволяет занять позицию. Ну, естественно, хотелось бы подвести небольшой итог по данному оперативнику. А, наиболее похожая стрельба соответственно у Стерлинга. Ну да, конечно, нету ноги Стерлинга, это немножко может быть непонятно. Можно сравнить немного скорее с Корсаром. По крайней мере по ДПМ, ДПС я уже сказал ранее, мне оперативник очень понравился, стрельба очень комфортная, способность, если честно, немного имбоватая, непонятно что с этим делать, она просто ломает всю стратегию, потому что запуская фаер вверх, ты покрываешь большую площадь и очень сильно палишь противника, тут уже ни, уже ни спутник, ни стрелок, данная способность тем более Учетом КД 18 секунд Ну просто реально ломает все стратегии Плюс его спецсредство Которое позволяет через всю карту кинуть мину Заранее в ту точку Где по-любому появится противник Блин, ну естественно мы все знаем Где появляются противники Это стандартные разбежки Редко кто бегает по-другому Занимают позиции, в принципе, плюс-минус все одинаково, и, не знаю, этот оперативник принесет много токсичности в этом плане. Он палит стратегии, он заранее раскидывает мины, где может появиться противник, и, не знаю, этот оперативник для меня получился довольно-таки интересным. Плюс у него комфортная стрельба, то даже от спецсредства, точнее от способности у нас появляется снижение урона максимум до 30%. процентов. Ну 30% скорее всего это будет больше юзаться для ПВЕ. Все-таки в ПВП мы не можем засветить сразу троих. Но допустим даже если кто-то на нас резко выбегает, или мы знаем, что вот-вот кто-то на нас выбежит, мы заранее кидаем фаер, соответственно мы уже получаем автоматически минут 10 урона, потому что кто-то на нас выбегает получает засвет. Соответственно, шанс, повышения, шанс выживания у нас гораздо выше. Ну, не знаю, очень интересный оперативник получился. Ствол плюс-минус сбалансированный, комфортный. Я не знаю, кто как, мне понравилось. Самое главное, не стоит забывать, что это неполноценный обзор, не было каких-то мега больших сравнений, тестов и тому подобное. Это просто, реально, первые впечатления за те несколько боев, грубо говоря, которые я сыграл, плюс немножко поигрался в трене. Надеюсь, данное видео для вас было полезным, если вам понравилось, соответственно, ставьте лайк. если не понравилось, естественно, прожимайте из лайки, пишите в комментариях, как вам данный оперативник, где я был прав, где не прав, но для меня, кажется, я куплю себе еще одного опера, хотя я не знаю, как этот оперативник будет нам выдаваться. Ну а с вами был Димон, у меня уже час ночи, как успел, так сделал, пока-пока, увидимся на полях сражений, парни.